Всем привет боевые, и это видео будет, к сожалению, удалено. Так что если ты смотришь, ну ты и лютый. И кто висит у меня в сошоу клабе, точнее кто кидал мне заявку в друзья, пишите, что Рем, я хочу с тобой пвп. И кто вообще давно хотел сыграть со мной, сегодня ваш день, ребята. Так вот, кто уже заряжен и готов играть сегодня, писать в комментарии свой ник не нужно. Кидайте мне сразу заявку в сошоу клабе. И пишите напрямую хэштег, ну допустим, хэштег пвп. Так будет проще разобраться со всеми. И ссылка на мой Social Club будет, конечно же, в описании. А для тех, теперь вот говорю для тех, кто по возможности не сможет выйти сегодня, напишите свой ник в комментарии. Я с тобой позже свяжусь. Давайте лучше повторю, чтобы все впитали эту информацию, да, потому что она очень важна, так что смотрите. Кто готов сегодня, кидайте мне заявку в друзья и пишите в личное сообщение хэштег PvP. Для тех, у кого нет возможности, пишите в комментарии свой ник. С вами мы уже договоримся в другое время и сыграем. Что по правилам, чтобы не возникало вопросов в дальнейшем, когда мы уже дойдем до самой игры? Так вот, играем без VPN. -а. Без ваншотов. Чистый скилл на снайперской винтовке в Малсе. До счета 50. Сегодня я рассчитываю сыграть более 10-15 пвп, Так что не стесняйтесь, а добавляйте меня в друзья. Ссылка на мой социал Club опять же в описании. И самое важное, и самое важное, и самое главное. Играть начну плюс-минус в час по московскому времени. Там уже по ситуации разберемся. Понимая, что будет очередь из игроков, но вы просто не сидите и не ждите свою очередь, а разминайтесь. Все, основную мысль я донес, можете приступать. Все нужные ссылки в описании. Это видео повисит плюс-минус день, а кто не может вообще по разным причинам выйти сегодня. Ваши ники я сохраню и свяжусь с вами позже, чтобы обговорить все детали. Никто не останется без внимания, проще говоря. Все, до встречи, увидимся в Малсе.